Всем приветик. Совет, расклад, плюс египетский. Пассиянс. Итак, посмотрим. Кто хочет посоветовать? С кем сейчас необходима связь? На что нужно обратить внимание? И какие советы будут? Так, совет. Так, совет. Посмотрим. Давайте вот это выберем. Совет от высшей силы. От высших сил. Хорошо. Значит, там совет хочет дать высшие силы. Это именно те силы, которые вы чувствуете, вы понимаете, что они самые сильные силы, и вы не сможете никак, не то что сравниться, а даже вот не сможете поборотить силы. Вы понимаете, что что-то есть. Именно в вашей жизни что-то происходит не только по вашей воле, а вот что-то не получается. да? И вы понимаете, что есть высшие силы. так Космические, да? Силы, можно сказать. Кстати, еще могут быть именно те силы, которые вы чувствуете, но, ви но не видите. Также могут быть силы именно Солнца. Солнечная сила, не просто наше Солнце нас греет, а еще Солнце имеет энергетику настолько мощную, что Солнце обладает такой огромной силой, что человек может лишь только принять эти силы, обратить внимание на эти силы, почувствовать могут люди эту силу. Также осознавать могут, что в жизни есть именно определенные эти силы, которые направляют, ведут вас, на что-то хотят, чтобы вы обратили внимание, помогает вам. Возможно, вы чего-то не видите, не понимаете. И вот ваша солнечная энергия, которая именно для вас, она дает вам силу. Высшие силы дают вам энергию, чтобы вы приняли эту энергию. И правильно ее распределили. Так. Совпадений я правда тут не вижу, вообще никакие. Но вот правда, серьезно. А, подождите, вот я увидела. Весы сейчас. Так вот, весы. Весы, весы, весы. Вот тут стрелы. Вот так вот. Стрелы. Так, еще что тут у нас? Какие совпадения? Вот больше я не вижу совпадения. Вот все, что я увидела, это вот. Давайте начнем с первого ряда. Вот смотрим первый ряд. Совпадение. Я не вижу. Хорошо, второй ряд. Давайте вот весы. А, сейчас. Так, весы. Висы колебания, высшей силы. Вам дают совет, чтобы вы переставали сомневаться в чем-либо или у вас есть колебания в каком-то принятии решения, чтобы вы перестали уже что в чем-либо сомневаться или в чем-либо сомневаться, чтобы вы не просто взяли в себя в руки, а именно правильно приняли решение, чтобы четко все распределили в своих мыслях, своей душе. Обращать ваше внимание на то, чтобы вы понимали, для чего, почему и зачем. А вот кошечка, смотрите. Так, давайте ее, наверное, посмотрим, да? Какая красивая, серая. Желтые глазки, да? Кошечка, похоже на сеонскую кошку Кошечка наша. Красивая кошечка. Кошка бастет. Кошка бастет. Заговор, предательство, потери Высшая сила. Хотят вас предупредить. Если вы будете сомневаться в чем-либо, у вас будут колебания, то, получается, вы не сможете принять решение. Даже если принять решение, это решение может оказаться неправильно, вы вас могут быть потери. Именно в том плане, например. Ну вот как я уже приводила пример, это по поводу здоровья. Вы пошли в аптеку, приняли неправильное решение, подумали, что вам необходим какой-либо витамин. Вот захотелось вам, да, вы думаете, что у вас нехватка именно конкретного витамина. Вы купили и начали при, ну, применять, ну по инструкции, как там написано, начали уже употреблять, да, можно сказать. Ну применять э витамины и потери именно в плане энергии вашей, вашего организма. И также ваш организм стал уже на... Либо слабеть, либо же ваш организм стал уже на это реагировать и показывает, что у вас в Возможно даже аллергия на что-либо. Поэтому правильно надо было поступить, пойти к врачу сдать анализы, посмотреть результаты анализов вместе с врачом, и врач скажет, какие именно в данный момент вам необходимы витамины или же лекарства. И также врач, исходя из роста, веса и вообще вашего состояния здоровья, правильно дозировку вам напишет, то есть курс лечения, сколько надо именно применять там на грамму или миллимиллиграмм, ну смотря какое лекарство, либо жидком, либо как в таблетках, решит уже сам врач, как правильно, чтобы именно было эффективно, и чтобы вашему организму помогли именно те витамины или же те лекарства. Обязательно поступайте правильно. Если даже сомневаетесь поступить как-либо, Обратитесь к высшим силам, именно. Не то, что с просьбой, а именно с советом. Если вы не знаете, как правильно поступить, не понимаете, как надо правильно по справедливости поступать, вы можете также не, не только там молиться, либо же посоветовать, чтобы дали совет, а именно правильно обратить внимание, знаки на то, что вам посылает высшие силы. Вы можете перед сном задать вопрос, как правильно поступить? Или, пожалуйста, дайте мне совет. Можете во сне это увидеть. Также вы можете сказать. Подай мне, пожалуйста, какой-либо знак. Именно сейчас, малейший вот, например. Если мне поступить так, то дай, пожалуйста, знак. Да, вот, чтобы вы именно понимали. Возможно, вам кто-то позвонит и скажет, и вы тогда поймете, да, вот это знак, значит, так и надо поступить. Вот. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, то, что вокруг вас происходит. А я весь смотрела. мне кажется. А, да, смотрела. А думала, что не смотрела. Так, у нас совпадение я больше не увидела, не нашла. Совпадение какие еще могут быть? А, вот, совпадение стрелы. Вот. Стрелы. Так. Смотрела. 40 враждан. Высшие силы хотят, чтобы вы перестали ссориться не только с самим собой, но и с людьми, кто вас окружает. Ваше окружение дано только для поддержки и для опыта, чтобы вы понимали, какой именно вам опыт нужно взять из отношений и уже применять этот опыт, чтобы стараться не повторять каких-либо моментов люди, вот кто вас окружает, это ваша поддержка, которая вас любит. И ваш опыт, который дает не только вам уроки, советы, а именно тот опыт, который вам надо пережить, чтобы он у вас был. То есть вам этот опыт необходим, понимаете? Он в будущем, возможно, будет необходим. Также этот опыт, может, необходим будет вашим детям, внучкам, внукам, правнукам, правнукам, понимаете? Это необходимо именно для вас, для вашей семьи, для ваших для вашей родни, для ваших родственников. То есть, чтобы вы могли этот опыт применить. Если даже в своей жизни вам уже этот опыт не нужен будет, но этот опыт обязательно будет необходим для ваших детей, для будущего потомства, для потомков. То есть это необходимо. Так, давайте подведем итоги. Ну, первый ряд я не увидела. Второй вес. А, подождите, смотрите, будут еще совпадения. Сундук. Сундук, сундук. Сундук. Богатство. Высшие силы вам дарят подарок. Богатство. Богатство может быть. Богатство знания. Богатство опыта. Богатство любви. Богатство финансов. Богатство материальное. Вот вещи там, что-то ценное вам будет дарить именно, что вот именно из вещей, возможно, бежит не только вот как бежит дарит, там ценность, а именно что-то важное, богатство книг, возможно, вы интересуетесь книгами, богатство каких-то определенных предметов, винтажные, антиквариальные, неважно какие, у вас будет обязательно богатство, богатство знаний, богатство опыта, богатство, которое высшие сила вам дарит вы обязательно принимайте с благодарностью, благодарите высшие силы за то, то, что вам они дарят богатство, богатство могут быть разные, знания богатство. Опыта, богатство. У каждого человека может быть разное богатство. Много родственников и это богатство, много финансов, и это богатство, много опыта, знаний и это богатство. То есть для каждого человека богатство может быть разное. Но самое главное, чтобы вы это умели богатство ценить и понимать, что это для вас. И чтобы вы правильно распоряжались и правильно относились к себе и к окружающим вас людям. Люди вам даны, чтобы вас любили, ценили, уважали, защищали, и даны для опыта, чтобы вы понимали, какой именно опыт вам необходим, либо же быть необходим для ваших детей. Будущего потомства, то есть этот опыт необходимо пережить, прочувствовать, понять. Так, давайте подведем итоги. Так, возможно я что-то пропустил. Я, кстати, во многих раскладах, особенно по сеанс, я многое могу что-то не увидеть, каких-то совпадений я могу не увидеть, не обратить внимание. Или, возможно, я что-то на что-то обратила внимание, но разъяснение, не то что разъяснение, это а даже описание. Могла не сказать, я это заметила. Надеюсь, на этот раз я все увидела, какие есть совпадения. Как пазл я собрала. Игра для взрослых, да, пазл собирать. Есть пазл для детей, картинки, мультики. Ну тут тоже картинки. Но тут именно картинки со смыслом, да, с подсказками. Не просто картинка там животных, а именно вот такой вот смысл, гл... не то что там глубокий смысл, а именно, чтобы обратить внимание, что в жизни происходит. Да, интересно. Пассианс. Чтобы скучно не было. Итак, давайте подойдем итоги. Первый ряд я не увидела. Второй ряд раз, два. Так, 3, 3 и 4 стрелы. 4 совета. Высшие силы вам дают советы, чтобы вы на эти советы обращали внимание. Советы это подсказки. Подсказки для вас. Чтобы вы не только могли услышать себя, свою интуицию, но еще обратить внимание на подсказки. Бывает, что даже... Вот вы идете по улице, и вокруг вас много-много людей. И кто-то может разговаривать, кто-то по телефону может говорить. И когда вы проходите, вы можете слышать либо одну, ну, одно слово или одну фразу. И вот, вот если даже собрать по цепочку, вот несколько человек шли вперед, да, мимо вас, впереди вас, мимо вас прошли сказали слово. Другой человек, наоборот, вас как бы обогнал, ну, сзади вас, да, и по телефону тоже там сказали слова, и вы услышали два слова. Получается, вы можете первое слово соединить с теми двумя словами. Потом впереди вас могут идти, да, говорить о чем-то, и вы можете услышать фразу, и все это вместе собрать и понять, какие именно подсказки. Извините, крикнула опять. Какие именно подсказки хочет вам ваша, не то что ваше окружение, а именно, что, что вот вокруг у вас Вселенная, да, вот она хочет, или наша планета Земля, также наше Солнце хочет вам донести именно, чтобы вы обратили внимание. Поэтому вам даются подсказки, чтобы вы начинали понимать, о чем, для чего и почему вообще, для чего даны эти подсказки, чтобы вы услышали, чтобы вы не мимо могли пройти, да, ну услышали, услышали, да, и как бы забыли, а чтобы вы именно могли понять, почему, для чего. Подсказки, советы даются также через сны. Либо же, как на его, может быть, видение, вы что-то могли увидеть, а вам это показалось. Да? То есть подсказки вам даются, чтобы вы обратили внимание. С вами хотят не то, что там связаться, чтобы связь у вас была, а именно вас, вас хотят предостережить... Извините, предостережи... Предостережи... Сейчас. Короче... Так. Фух, сейчас я правильно попробую произнести. Вас хотят предостережить... Предостережи... Предостережить... Предостережи... А, сейчас я скажу правильно. Вас хотят. О чем-то предупредить. Нет, я не хотел сказать. Я хотела сказать слово предостережечь. Предостерегать. Предостережечь. Я не знаю, как правильно это слово. Именно произносится. Предостережечь. Предостерегать. Вас хотят. Предупредить. Именно о чем-то. Предостережеч. это слово. Мне кажется, как-то я неправильно произношу это слово. Предостережечь. Предостерегать. Вас хотят защитить от чего-либо, от плохих эмоций, от плохих моментов. Хотят, чтобы вы обратили внимание. Возможно, вы какими-то интересами стали интересоваться неправильными. Или у вас ну, могут появиться вредные привычки. И вы должны именно осознавать, и вас хотят предостережечь именно в том плане, чтобы вы понимали, почему вам хотят что-то донести. Ваши сны, ваше видение, ваши ощущения. Бывает, что моменты такие, как… Забыла, как называется. Как будто мираж. Только это будто уже вот повторяется. Как будто вот был момент, вот у вас был момент, и он повторяется. Вы пытаетесь сейчас вспомнить. Похоже на мираж, но это не мираж. Дежавю. Вот у вас дежавю. Также вы должны понимать, что все знаки, которые вам даются, эти знаки для того, чтобы вы вот как подсказочки собрали, поедино в целое, как пазл, как последовало, и увидели картину. Именно ту картину, которая в данный момент вам необходима. На что необходимо обратить внимание. Высшие силы всегда с вами, они вас поддерживают. Всем пока.